Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! с вами я, Интересный. И сегодня мы играем на сервере HVMC в такую мини-игру под названием High Dance Seek. Привет. Суть этой игры, надеюсь, все знают, но сегодня я играю не, на, не в ПК-шный Майнкрафт, а сегодня я играю в Майнкрафт Покет Edition. Надеюсь, вам понравятся такие видео по Покет Edition, и, может, они даже начнут выходить более чаще. Ну что, ребят. Давайте начнем. Выбираем один из этих блоков Ну я выберу золотой блок Не знаю, что за карта получилась Может быть я, конечно, не дочитываю Но все же, мне кажется Голоса не окончена, другая Ты прячься Я прячусь Так, у нас вот прогрузилась у меня карта И я Золотая руда Ну, я не хочу прятаться теперь на спальню Потому что две игры, я сейчас скажу, я прятался на спавне И две игры подряд меня никто не находил Поэтому давайте сейчас побегаем быстренько по карте Может найдем себе какое-нибудь место Сейчас выбегают уже охотники Очень опасно, конечно, блин Блина, блина, блина, нет, нет, я думал попаду туда Ладно, вот давайте вот в этой куче Станем руды, может быть, меня никто И не поймает никак У меня есть для, для вас несколько новостей Вообще-то я хочу вас поздравить С э зимой не знаю, когда вы видите видео, но все же снимая его еще последний день осени через месяц ровно через месяц у нас будет зима, поэтому неред поздравляем. А ровно через один день у нас будет зима, поэтому всех поздравляю с этим событием. Да, ровно через месяц у нас будет Новый год, да, новогодние стримы и новые, как сказать вам, новые желания, которые я буду должен буду выполнить за один год. А кто-то из вас помнит, что я обещал в прошлом году должны какие рекорды я должен был побить, ну, за этот год? Ребят, если кто помнит, просто напишите в комментариях плюсик, и все, мне больше ничего не надо. И для меня у вас есть интересный вопрос, снимать ли мне какие-то видео про свой приватный сервер. Потому что у меня есть несколько идей про сервер, а, обходы там есть, какие-то РП-ситуации мы можем какие-то там снимать просто. Но не знаю как пойдет, но если вам понравится, то я готов буду такую штуку заснять. И самый интересный вопрос, хотите ли, чтобы я на этом канале или на канале комнаты Стримера выпускал Roblox, Потому что я что-то решил попробовать, попробовать его поснимать, потому что я когда-то хотел но все же никак не получилось. Ладно, вот э, наконец прошло, ну две минуты уже прошло, вот я просто с вами разговаривал, меня все так никто не находит. Реально, они вот охотники бегают просто по кругу и не могут никого найти. Но он тот охотник мне очень сильно подозревает, потому что он чу идет в эту сторону. Да, он идет вот в эту сторону походу. Но все же меня никто пока еще не, не убил. Поэтому мы держимся. Я не буду никуда выбегать. Я не хочу ещё, э, запускать сейчас эту штуку. Потому, да, вот здесь, потому что идет второй охотник. Если он меня сейчас начнет бить. Их даже двое. Блина, блина, блина, блина. А! А! А! Нет! Нет! Нет! Не надо, охотники! Охотники, не надо! У меня три сердечка, я не очень. Блин! Ладно, если меня убили, значит, мы сыграем за охотника. Значит, нам надо найти три шпи пшеницы но мне кажется они здесь не будут так уж далеко прятаться не знаю а, ну тут убили да я смотрю потому что ну тут нету никого чего пластинцами пока энергия возродится чего вот это поворота. я просто так не могу бить я думал я смогу так ходить и все каждый блок любой бить а тут оказывается еще и энергию придумали вот именно на этом сервере да а это после обновления получается Кубкрафт, потому что, Пони не Кубкрафт, а после обновления Хаба -Мпси, здесь реально пока, ну, на телефонном версии здесь реально много чего обновили, много чего изменили, вот честно скажу, потому что когда я снимал, пытался вообще, скажем так, заснять, ну здесь было все по-другому вообще, так, здесь нету, ну нет, я пока что не вижу никого, книжек полок нету у нас, никого нету, верстаки, верстак, вот, Почему мне не везет? Почему я не могу никого найти? Но ну, мне кажется, вот где-то вот в таких местах все прячутся. Вот реально очень интересно, что так должно быть. нет должно быть, блин. Я думал, так не должно быть. Но одна пшеница самое главное у нас радует. О, я даже в занях то не бегал. а я -а ой -а -а, они же в занях могут просто прятаться. Да, вот это поворот событий. Так, ладно. Я пока что не могу никого найти, остался один крафт, так, этот один остался, этот, все, А, двое только, значит, золотая руда, а! Идите, просто решил тыкнуть, <связать> извиняюсь, просто решил реально тыкнуть, скажу так, <связать> просто тыкнул. И у нас остался один крафтинг тейбл, да, если так скажем, так, здесь его нету. Здесь его нету, здесь его нету. Так, понятненько, значит этот крафтинг тейбл у нас коварная крыса. Крыса лавы, рыса. Игра закончилась, выиграли. Кто-то прятался. Это получается, я не выиграл. <смех> <смех> <смех> мы. Вот, я и убираю вообще любой блок. Давайте просто наугад... Если вы, когда вы нажимаете лайк, я всегда, уже сразу же становился. ну, о, кто-то нажал лайк, и я выбрал блокбук шилф, не, знаю, не помню, что это такое, мне кажется, это полка будет, да, да, это полка. Вообще, э, я не хочу прям так сильно прятаться, потому что я хочу сыграть за маньяка. Ну, все же, давайте просто в рандомное первое же место постанем. Ну, мне кажется, если даже меня тут э, найдут, я даже не буду никуда убегать, потому что я хочу реально сыграть за маньяка. Хотя я могу даже остаться на спавне. Да, я дурной, дурной, я человек, дурной, да. Ладно, давайте просто запускаем рандомную эту штуку. Какая-то э, эмодзи кошка. Да, вот, ну давай, вот, маньяк, вот наш маньяк, я его вижу. Мы идем. Очень секретное испытание на этой карте. Ладно. Так, он пока еще никого не нашел. Все ходит, ищет, прыгает. Все блоки, как смотрю, обыскивает. Но пока я не, но никого не убил. О, первого человека он убил. Все-таки первый человек, э который попался к нему под руку, он убил. Так, где-то за стеной... Я слышу, что там убили второго человека. Не знаю, вы будете слышать или нет, но все же я слышу, что вот там где-то за стеной убили еще одного человека. Уже трое искателей за одну минуту... Ну, нет. Конечно, очень плохо, что трое искателей так плохо прячутся, но хотя я тоже не в суперских местах. Я сыграл... До снятия этой серии на этой же карте я вам могу, если стану я охотником, то я вам покажу примерно в том месте, где я спрятался и за какой блок. Потому что меня там никто не нашел за это время. Ну давайте я даже вот эти нотные блоки, по... ну не нотные блоки, а, а... огненные штучки запустим. Но пока около меня никого нету, и у нас уже 7 искателей, 9 человек прячется. Ну и около меня так очень много ходят, конечно. Но ко мне еще ни один не зашел, поэтому меня это радует. Там опять кого-то где-то убивают, тут где-то вот в той, наверное, даже стороне, потому что я слышал... Не понял, вот это поворот событий. Получился. Если он сейчас сюда забежит, я если что резко его. Разгоняю КПС. Ой, извиняюсь. Я же не пп мастер. Ой, меня видно. Нет. Нет, нет. Прячемся, прячемся, я в домике, ребята. Не надо. Меня тут нету. Меня тут нету. Но все-таки у нас все равно 9 искателей, потому что, и как понимаю, один вышел. Ладно, давайте тогда наш потратим. Сколько здесь? 12 очков. Оу. Какой-то рыбец взорвался Ладно Не будем петь, потому что голос у меня и так сломан Убивает очень много игроков что то что-то 9 человек остается Но все же, походу, люди начинают выходить Те, кто, кого убили Так, ко мне не забежал Ой, прям ну вот сейчас реально Шопка джин-джин, да? джим джим сделала Да Так, смотрим, пока ко мне никто так не рвется Очень сильно Но-но, все может быть а чё они рядом со мной вот так круги намотали 10 раз и все? Больше около меня никто не пробежался. Мне не очень интересно становится играть, если около меня никто не пробегается. Но вон там есть чай, конечно. Мне самое главное, чтобы он не подошел, Если чё, его будем бить. Сразу же бьем. Пожалуйста, не подходи. Не подходи, да я выиграю. Не понял. А! Не надо меня второй раз-то убивать. Ну дайте я выиграю, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А. Блин, блин, а. я влип, я влип, я влип, я охрана, я охрана, я влип Шухер, шухер, шухер, пожалуйста, во имя Господне, спаси меня во имя, да Пожалуйста, так, так, быстрее, быстрее становимся просто и все Блин, а. все-таки меня убили А сколько осталось человек? Я а, был в топе трех Ну, не, хотя бы не просто так так, какой-то человек. Но хотя бы не просто так. Значит, осталась одна листва. Но ну, мне кажется, одна листва как раз была около меня. Дайте я сейчас зайду сюда, потому что... У какие-то здесь листва были. Откуда был взрыв? Вот отсюда, что ли? Я говорил, я видел, что там будет точно лист. Я прятался, честно скажу, где-то... Ну нет, не в это почему-то... Комнате. Мне казалось, я что я в эту сторону бежал? А, нет, я вот в этой комнате прятался в... Во... А, это одна и та же. Я, наверное, здесь, здесь прятался, они около меня все бегали, и не мог меня никто убить. У нас остался один гладкий камень. Очень подозрительный гладкий камень. Давайте все-таки попытаемся его найти. Этого глад... гладкий... Это же гладкий камень. А Ну, назовем его гладким камнем. Вот здесь подозрение какой-то гладкий камень. Ну, почему они здесь... Ай. И, э, выиграли те кто Опять А да ребята если вам понравится Если вам понравится Наша как раз игра В этот э, В хайденси Кто я Готов буду Очень интересную штуку провернуть Но не знаю как вам будет понравиться Но также устроить большие прятки именно с подписчиками На отдельной карте Я дам им какое то время О Я хотел как раз за охотника сыграть ну я дам этим подписчикам время, да, чтобы они куда угодно спрятались. Дам им даже заранее, чтобы было день, когда они смогут зайти, посмотреть себе место. И дам себе полчаса. Кто? О, прям изи-пизи. Ну, мне кажется, тут еще арбузы есть, конечно. Ну ладно. Так, бегаем... Но, про, ну, реально, здесь, мне кажется, легче играть, потому что они просто даже не прячутся Как-то прям так, по-официальному, по-большому Ну, хотя я уже, можно сказать, я уже много человек-то нашел, ух хе у меня прям разогнался Главное, чтоб ударов хватило, чтобы реально, когда убить видите, у меня один удар Тут же по ударам Ну, короче, я суть не договорил Если вы хотите, чтоб я дал людям экстремальные прятки, мы, типа, провели, можно сказать так, да? То давайте наберем под этим видео 30 лайков. 30 лайков, я сниму таких типа экстремальных пряток. Что дам им время зайти, они все посмотрят, все оценят, посмотрят свое положение. Может, даже найдут себе какое-нибудь место офигительное, которое я бы не смог никогда найти. Ну, вот, вот такая вот фигня. Ладно, давайте пока что будем отвлекаться. Мы все-таки будем искать наших людей, которых, которые спрятались. Ой, у нас опять энергия закончилась. А если на мне как раз бы ее не хватило. Вот 6 человек, осталось 9 человек, которые должны мои люди помочь мне. Люди, помогайте мне. Ладно, мне не хотят помогать, походу. Так, посмотрим, здесь никого я не вижу. Что-то я, не... мне кажется, я играл когда-то на этой карте, но я не знаю, кого где находить можно прям. И кто у нас остался? А почему мне не пишет, кто у нас остался? Вот это тоже не очень прикольно. Так, э, bookshelf, понятно, окей Значит, у нас остались книжные полочки Так, опять арбузов, две доски, одна книжная полка, окей Значит, будем проверять все книжные полки, все доски Которые мы прям такие, ну, мне кажется, пути-то не будет, мало вероятно Значит, сюда забегаем и смотрим вот, значит, по этим Так, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Нет? Мало это понятно так, ладно, а если нету, то, значит, будем бегать и искать. Вот почему-то тут книга подозрительным. Я всегда объясню, когда реально подозрительные такие книги стоят. Типа их по три, по четыре, а их на самом деле должно быть одна или две. Ну, хотя здесь половина места даже забраться нельзя. Вот такая вот фигня. Ну, вот сюда-то можно забраться. Мне кажется, есть вариант, что там есть человек какой-нибудь. А, нету. Ладно, значит... А, у меня закончилась энергия, я думал, я кого-то убил. Вот это поворот событий, да. Вот тут арбузов много. Слушай, реально, вот тут бы я бы... Да что прикол-то этой игры? Если у меня всегда тратится. Да, ё ваша энергия. Никому не уже... Но я, честно, не знаю, где еще эти люди могут быть. Две этих осталось, один арбуз, одна книжная полка. И осталось четыре человека, значит, ага. Но есть вариант, конечно, если они тут где-то прячутся. Но я просто не знаю, где вот этим блоком как раз некоторым пряться, Так как я... О! Книжная полка убита. Книжная полка была повержена. Потому что они с телефона играют. А что с телефона нереально так быстро убежать? Они же просто думают, что их никто не найдет. Да. Ну вот, а я злой человек. Их нахожу. Ха-ха-ха. Ладно. А! охотники нашли всех, кто прятался Ну все Ребят, я в этой катке, наверное, победил Может и других победил, просто я, может, неправильно прочитал Ну, ребят, если вам понравился Ставьте лайки, да, честно Поставьте лайк, если вам реально понравился Если вам нравится, просто никак не оценить. И если вы хотите, чтобы я записал Своими подписчиками, позвал хотя бы 20 Ну сколько, ну хотя бы Ну 10 человек сначала, да И заснял с ними какие-то, типа, экстремальных Пряток да, максимально, что я их запутил бы на сервер заранее, они бы выбрали себе места и так далее. То тогда давайте наберем под этим видео еще 30 лайков. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.